Сегодня зима. В воскресенье у нас будет снег. Вот. Но я не дождусь снега, поэтому хотя бы нарисую его. Итак. Ой, разбавитель, разбавитель. Разбавитель. Итак. Смачиваю холст. была чуть-чуть припачкана поэтому она белый выдает это разбавитель для того, чтобы краска легко быстренько входила в ход. это у нас королевская голубая вся картина подвержена вот этому снежному, теневому Цвету, который голубит. Цвет неба, охра, Охра и чуть-чуть кадмий красный. Светлые партии любят густую краску, поэтому небо закладываем густотой ну, в меру, конечно черный черный с розовым и с охрой но в пользу черного Можно дальнему плану плюс голубой. Но в основе черный. И голубизна всюду-всюду-всюду помигивает. Больше черного. Больше розового. Куст второго плана. Он до середины доходит. А дальше идет береговая. Береговая. Тут даже небесно-голубую можно заложить. И вот теневая тоже. Которая вдали небесно-голубую он задействовал, художник. А на переднем плане больше сиреневид то есть розовый и, допустим, королевская голубая. Ну и значительно выше середины уходит меня вот этого плата. К этим всем замесам, которые, собственно, на палитре, Ничем особо не выразились все в этих чернявых тонах. Плюс охра, плюс розовый. И теплый цвет отражения. Плюс белила Охра черная и синяя, то есть ультрамолин можно задействовать для темности. Ну и черневость. Можно коричневый. Отражение <смех>, вертикально по, по своей природе, а плоскость воды обозначена колебаниями на воде горизонтально. разбил охры и здесь свет попадает на плоскость воды и охрянно-рыжевато за счет охры и розового немного вот эта теплинка помигивает И еще больше теплинка, кадмий красный и охра, трава освещена, сухонькая трава в этой части. Разбелено этот же цвет, стремится к середине по ширине, светится освещенный куст. Другой куст тоже светится, источник света оттуда, вот он по левой стороне кустов побивает светом. так берем берем белила берем кадмий красный и освещенная часть снега сияет как бы рыжим за счет Адмия красного можно немного с охрой. <свят> <свят> Кусочки освещенного снега вдали помигивают. И на эту плоскость тоже падает солнечными зайчиками. Этот самый свет. Еще одно подобное место здесь. И вдали интересный момент, что русские художники исполняя бы, исполняя эту работу, в основном сделали бы очень много обобщений. У них в их цеху очень важно, как работа решена. Главное, чтобы она была технически очень изобретательно решена. В общем-то, в художественном смысле, конечно, это хорошо. Но часто такие работы у русских художников нарочито грубоватые, как бы топором срубленные. Но очень беспокоятся они о том, чтобы понравиться, удивить коллег по цеху. Напротив поступают американские художники, которые не, не сталкиваются в цеховую компанию, такие как «Союзы художников» и прочее и часто очень разрознены и работают себе спокойно дома, не обращая внимания на других коллег работают так, как им нравится и как правило выписка картин у западных художников значительно выше чем у русских и это как бы больше лучше продается и смотрится неплохо тоже вот понятно что решенности какие-то эстетизмы это, это прекрасно вот но наши слишком увлекаются этим всем и в итоге непосвященный в тонкости живописи зритель часто, часто игнорирует работы русских художников Может быть, поэтому в том числе спрос на живопись сейчас в стране очень низкий. Понятно, что экономические причины тоже есть, но в том числе и такие. И получается, что вот эти недолюбленные, но эффектно решенные картины действительно плохо продаются. Художники сиэтуют, огорчаются на невоспитанность публики, но... Тем не менее, очень боятся показаться просто вылизывающими картину художниками. И как следствие, не продаются. Ну, примерно так. Так, я все элементы основные сделал. Там еще заборчик, но он какой-то такой, что может быть и не надо там заборчик. Кому надо, тот и заборчик может нарисовать. Все. Надеюсь, у вас получится. Здесь просто нужно последовательно, настойчиво выполнять задачку за задачкой. Так сверх э, сложности вроде не должно возникнуть. До свидания. Тут я осмотрелся и обнаружил, что отражения вот этого дерева у меня и нет. И вот оно теперь есть.